Вообще говоря, если попробовать описать, что такое ситуация, я обычно всегда очень простую формулу такую проговариваю, что когда ко мне, допустим, приходит человек там, на прием с каким-то запросом, то всей ситуации у людей делятся четко на две категории. Первое, как бы первый тип – это когда что-то есть, а хочется, чтобы не было. А вторая – это когда что-то нет, а чтобы было. То есть, первая – это обычно проблема какая-то, да, она есть, а хочется, чтобы не было, а вторая – это обычно какое-то желаемое состояние или цель, то есть хочется, чтобы было, но ее нет. И ситуация – это вот как раз разрыв между тем, что есть и тем, что хотелось бы, чтобы было, или тем, что человек ожидает. Вот как раз это и порождает, собственно, всю динамику. То есть, когда человек ощущает, да, что в мире все устроено как-то не так, как ему хотелось бы. При этом самое удивительное, что прямо, вот прямо на этом месте можно увидеть там три самых важных компонента, что, конечно, Человеку нужно разобраться, во-первых, с тем, что есть, а что вообще есть, да? насколько он осознает, что есть. Второй компонент – это, а что он хочет, чтобы было. Крайне небольшое количество людей могут э, внятно, адекватно ответить на вопрос, а что я хочу, чтобы было. То есть, в основном люди как-то типа, не знаю. То есть, они просто чувствуют, что что-то не то. А что хотят, непонятно. И третий компонент, это, собственно говоря, ну, разрыв между этими двумя точками. Да, грубо говоря, там, точка А, то, что есть, точка Б, то, что хочу. Между ними возникает разрыв, а когда возникает разрыв, возникают как раз всякие эмоции, переживания и так далее, которые, по идее, по природе по своей, являются некой энергией, которая наш организм генерит в попытке ну, из точки А перейти в точку Б. И поэтому третья точка баланса, ну, ее, наверное, если так вот умными словами называть, это называется эмоциональный интеллект. То есть, это понимание и знание того, что я чувствую в этой данной конкретной ситуации, что это за эмоция, что это за энергия, чего эта энергия хочет. Потому что, как правило, ну то есть, как правило, у человека со всеми тремя компонентами проблемы. Да? Или даже мы уже вот четырех проговорили. То есть, первое, он не очень адекватно воспринимает ситуацию, которая есть. Второе, он не очень понимает, к нему это относится или кому-то еще. Третье, он не очень понимает, что он в данной ситуации переживает, потому что бывают такие люди, реально вот ты его спрашиваешь, там, что ты переживаешь, да, особенно там у мальчика с этим проблемы, там, что я чувствую, что я чувствую, там, они что-нибудь одно чувствуют, злость я чувствую, вот что я чувствую. Вот, и, собственно говоря, четвертый получается момент, да, это что я хочу, да, в чем я нуждаюсь, это можно назвать потребностью, да, то есть, а что я хочу, чтобы было, то есть, вместо того, что есть. И вот пока ты себе на эти четыре вопроса не ответишь, да, то есть, собственно, в чем ситуация, какое оно отношение имеет ко мне, это второе. Третье, что я чувствую, что я думаю, что я переживаю в этой ситуации. И четвертое, чего я хочу, почему я это думаю, почему я это переживаю, то есть, почему это, это для меня вообще является ситуацией. Потому что рядом есть человек другой да, какой-нибудь, у него все то же самое в жизни происходит, он особо к этому эмоционально не относится, потому что это не является там, нарушением его каких-то потребностей. И только если вот эти четыре момента у тебя в порядке, только тогда, наверное, ты можешь ответить на самый главный вопрос, собственно, а что нужно сделать, да, или там кого и о чем нужно попросить, чтобы эта ситуация как-то разгулилась, разрешилась. И таким вот образом получается такая метода, я ее называю «пять точек баланса». Можно, кстати, тоже в YouTube погуглить, у меня там много лекций на эту тему про пять точек баланса, вот их прям по пальцам можно сосчитать. Да, первое – это стоп-ситуация, второе – это моя она или не моя. Третье – это что я переживаю в этой ситуации, да? четвертое – собственно, чего я хочу, и пятое – что нужно сделать для того, чтобы ситуация разрулилась. У меня на самом деле вот тут даже лежит ну, наш блокнотик, который мы используем на занятиях, тут вот на обратной стороне блокнотика эти точки, они прям прописаны, потому что это вот, э, эта штука, несмотря на свою такую обманчивую простоту, она, э, конечно же, когда человек реально попадает в стресс в реальной ситуации, в реальной жизни, она напрочь вылетает из головы, поэтому очень полезно держать под рукой какую-нибудь паргалочку да, в виде, вот у меня там на визитке, например, тоже на обратной стороне у меня есть такая визиточка, да, если на обратную сторону посмотреть, там тоже там видно, там написано 5 точек баланса. Тоже вот расписаны те же самые, ну, по сути, те самые пять вопросов ключевых, которые нужно, загибая пальцы, просто научиться, э, ну, как бы научиться прояснять для себя.